Макаров это. Я решил это, пока внук спит, у него сессии завтра. Телефон его, значит. Подрезал, думаю. По Я ж не знаю, кто моего возраста сейчас тут это сидит, там смотрит, может кто. Это поразительная история, что, что происходит. Это ж просто Я, я просто, блин, я, я поражаюсь. Но ну, вот раньше там какая-то новость происходила, и там три года ее мусолили еще после этого. Там, Брежнев умер, там, не знаю, совок развалился, ну, какие-то глобальные такие, все, раз, все, и разговаривали про это. Ну, или поменьше там новости были какие-то там, да, не так, конечно, редко, но почаще, там, для бабок под семечки. Там. Типа, как, кто из соседей там алкаш или там, кто в подъезде шалава, Вот такие. А тут просто как из рога изобили, одно с другим. Адоль, ты не успеваешь просто. Ты не успеваешь просто охуевать, понимаешь, то есть настолько. Новый год, 2020, сука. Год крысы. Это что это вообще такое такое? Это что это вообще такое? Вспомните, как Новый год вообще 2019 провожали. Ой, это был хуевый год. Наконец-то Новый. Сейчас все будет ух, заживел. А что хуево ты было в том году? Кто-нибудь вспомнит хоть, хоть что-то? Ну вот так, глобально вот, вообще, что был ты? Ты нормально, все, все, все что-то ходили, что делали, встречались, ездили, все, во, во, во всем. Везде и всюду. Ну были какие-то там мелкие, но ну, ну, не настолько же. А это начался. Крысы, сука. Сначала самолет он сбили в Аране, там третья мировая, не пизданула. Сразу, вот просто сразу. Вот только началось, сразу, нате вот, держите. Ну, вроде попустил там же, эти, наверное, разработчики, которые вот этой всей херни, вот этой, которая творится. Так, не началась треть мировая, что-то не, не, не доработали, надо что-то что еще, а что же еще такое сделать? М? Чем бы вот, чтобы сразу всех накрылось, что сделать? Может, бомбу какую-нибудь прорвануть где? Да нет, не то, все это не то, было уже, не, не в лет. Может, и кто-то один из них там... Стойте. Пандемия. И все. Точно. Пандемия. Вот что долго. Дав Давно же не было. Класс. Все. Запускаем в работу. И все. И все на жопу. Хуяк присяли. Все. все. Пандемия началась. Ковид-19. Вот так. Все. Приехали. Мы такие, где там где-то, в Ухане, да, хуя. Это, деревня какая-то. В деревне один спиллин живет, В деревне в этой. Потом в Италии, ой, жалко. Жалко. У нас. О, ну все. Три человека заболел, сидим. Сколько 9 тысяч, вылезаем нахер. Все. Победа. Победили. Очкавить 9 тысяч, блядь, он все. Больше будет не будет ничего. Ну, вышли все. Чехарта. Сели-встали, сели-встали. Вышли. Вылезли, победили. Ну, ведь таки себя так. Ну, ладно, все, видимо, и всем похуй стало. Вдруг все вылезли. Так. Надо что-то еще. Что-нибудь? Есть идеи у кого? И кто-то? А что -то? негры восстанут? Холодой! Негры восстанут как? Как? Слушай, интересная история, блин, ну-ка давай, и все, Black Lives Matter, и давай херачить, блин, все эти магазины просто выворачивали, везде и всюду, ладно, там в Америке, там и в Бельгии пошло, и в Лондоне, там все, все эти памятники постасили, к чертовой матери, все, Многие моют, что только не происходит вообще. И люди, которые никогда не были рабами, требуют извинений у людей, которые никогда не были работорговцами. Сука, это, это, же, ну, это класс. Мне меня такое ощущение, что этот год, он, он, ну, он к чему-то идет. Это, это такое ощущение, что в конце игры, вот, вот в конце года должен быть босс какой-то финальный, и, и все, и мультик. Все, так и закончимся все. Ну, вот прям, бам бам бам бам с титрами, со всеми делами, все. Это было человечество, спасибо большое, до свидания. Ну ладно, здоровья всем, что-то я разошелся, мне спать пора, у меня еще подагра это. Короче, всем здоровья, удачи. Ну и посмотрим, что дальше, может, метеориты, не знаю, инопланетяне, что что должно сейчас произойти. Восстание лосося и, не знаю, блин, стрейхозы возглавят Сибирь. Ну все, увидимся.